Всем привет, 15 июля, понедельник, Зеленоградский пляж. Здесь начинается Курская коса. Хочу рассказать вам о сковородках. Сейчас в последнее время холодно, ветрено и поэтому загорать на пляже не всегда комфортно, но это можно делать на сковородках. Сковородки как раз находятся здесь сковородки это такие небольшие поляночки которые находятся за небольшой дюной в окружении кустов и деревьев. Видите, как подмыло. Метров через 200 они начинаются. Подойду немножко к воде. О! Вот это да! Вот это я такого не видел. Чтобы можно было Вручную такое сделать. Представляете, сколько это работы? Да. Сколько же человек это все копало? А, да, к воде выйти хотел. Выкинула тину. Поличка тепленькая. пойду искать сковородку. Там в лесу есть тропинка, так что можно идти по тропинке было. Да, вот тут можно сказать, что они начинаются, эти сковородки. Все усыпано углем, что ли. Что вот это такое? Да, наверное, да. уголь. Вот как раз впереди. Здесь можно загорать прямо в мае месяце. Когда на улице еще может быть холодно. Ветер, когда холодный. Но солнце уже яркое. Можно лежать, загорать. Но это пока нет. Ну, здесь тоже можно конечно, разместиться и не будет дуть. Да, вот видите, сковородочка. Здесь можно спокойненько загорать. И не будет ветра. Или здесь. Довольно таки много людей так. Люди загорают Собачка Сейчас меня съест Собачка напряглась, но сдержала себя. Нельзя снимать вас? Так я и не понял. Они хотели, чтобы я их снял или чтобы я их не снял Ой. Здрасте Девушка лежит, книжку читает Так что вот такие вот места. Если холодно, вы сможете здесь найти местечко, чтобы не дул ветер, и спокойно загорать. Так что если приедете в Калининград, и у нас будет холодно, то эта информация вас может спасти, ваш отдых. И отсюда бегать, купаться, в принципе, нормально. О, смотрите какая красота даже лавочка просто отлично ветра здесь нету если лечь Выдал вам все наши секреты местные. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приезжайте в Калининград.